Добрый день, меня зовут Олег Суворов и я нахожусь в мастерской по ремонту автомобильных колесных дисков по адресу город Лепая, улица Землю, 36. Меня любезно пригласил к себе владелец мастерской и он же профессиональный сварщик Игорь. В такой мастерской имеется как оборудование для восстановления формы автомобильного диска, так и сварочный аппарат. Меня больше интересуют сварочные процессы, особенно сварка алюминия, поэтому поговорим о литых алюминиевых дисках. Перед тем как браться за их ремонт, прежде всего нужно оценить, насколько диск ремонта пригоден, так как зачастую безопаснее приобрести новый диск. Чаще всего для сварки алюминия используют аппарат ТИК. Это сварка не плавящимся вольфрамовым электродом среди инертного газа. Алюминий очень сложный для сварки материал. При нагревании он не меняет цвет. На его поверхности всегда существует плотная пленка оксида алюминия. К тому же начало сварки затруднено высокой теплопроводностью алюминия, поэтому начальные токи должны быть более высокими. Чтобы качественно сварить детали из алюминия, нужно провести много подготовительных работ. Механически очистить материал щеткой или диском, затем обезжирить растворителем. Вместо ацетона или растворителя, либо других чистящих средств, я лично, например, использую клинер. Это для тормозных дисков. Дело в том, что у него есть большой довольно плюс. Он чистит и быстро выветливается. Моментально высыхает по отношению к другим растворителям. Это когда нужно ответственные швы положить, то соответственно зачистить. Самое лучшее на данный момент для меня это клинер, потому что прямо видно, как уходит уже мокрое место соответственно быстрее можно начать сварку не надо ждать когда он высохнет необходимо заточить электрод. делается чтобы были продольные риски чтобы не закручивало дугу обязательно точно таким образом Только круга Кроме вышеназванного, для качественной сварки алюминия необходимо, чтобы на конце электрода образовался небольшой шарик. Для этого требуется только что заточенным электродом несколько секунд поварить на повышенных токах. Еще одним условием качественной сварки является правильно отрегулированный поток защитного газа. Поток газа считается недостаточным, если кончик вольфрамового электрода быстро темнеет, окисляется. Для сварки ТИК чаще всего используют аргон, но при большой толщине алюминия возможно и смеси аргона с гелием. Прежде чем браться за ремонт реального диска, конечно, нужно потренироваться сваривать разные по толщине пластинки из алюминия и понять, как ведет себя металл на разных токах. Эта часть отличается толщиной от этой. Соответственно, здесь мы наблюдаем, можно взять... Штангели, Ну, пятерочка, наверное, примерно, шестерочка-пятерочка, да? Шестерочка, скорее всего. А здесь уже три. Вот эта часть. Поэтому, получается, что идешь на одном токе, доходишь сюда и желательно ток изменить. Все равно вынуждено будешь. Но, опять же, есть нюанс. Тут кромочка. Опять же, у кромочки быстрее нагревается металл. Поэтому, можно и на одном токе все это ввести. Единственное, задержка будет только на повороте. Для регулировки тока в процессе сварки используют регулятор на сварочной горелке. Профессиональные сварщики всегда стремятся подготовиться к работе так, чтобы сваривать было удобно. Только так можно добиться высокого качества. Например, для сварки автомобильных дисков можно изготовить удобный сварочный стол, идеально подходящий по размерам и по форме под свариваемую деталь. Часто удобно сваривать, опираясь рукой о свариваемую деталь. Но что нужно сделать, чтобы не обжечься при этом? Так, вот есть такой стекломатериал, стекловолокно, наверное, правильно сказать, и помогает при работе на горячих деталях. Если надо опереться, то мы можем спокойно варить шовчик, опереться и пройти, все-таки теплоотдача у него другая, она задерживает тепло. Керчатку вы не сможете поставить на горячее место. На такое. Этот же выдерживает, ну, скажем так, довольно горячее место. Ну и сейчас увидим в работе. Аппарат ТИК, кроме регулировки тока сварки, имеет множество разных опций. Это настройка времени продувки газа, начальный ток сварки, для алюминия это настройка баланса, формы волны переменного тока и, конечно, частоты тока сварки. Обычно сварщики с этим не мудрят, ставят среднее значение частоты тока и регулируют только величину тока. Мы с Игорем решили поварить на одном и том же токе, но на разных частотах. При этом вы сами сможете услышать и увидеть, что происходит. Сейчас сварка ведется на частоте переменного тока 250 Гц. Данный аппарат позволяет регулировать частоту от 50 до 250 Гц. Опытный сварщик может увидеть, что происходит в шве и отличить на слух более высокую частоту от более низкой. Сейчас частота сварки составляет 100 Гц, и такая частота чаще всего используется для сварки алюминия. Частота сварки составляет 50 Гц, и на такой частоте сваривать не очень комфортно так как заметно мерцание дуги, и дуга ведет себя менее стабильно, часто отклоняясь то в одну, то в другую сторону. Согласно теории, повышая частоту переменного тока, первое, мы улучшаем стабильность горения дуги, второе, увеличиваем срок службы электрода, снижая его оплавление, и третье, как бы сжимаем дугу, тем самым можем положить более узкий шов. Ну вот, что у нас получилось по швам. По идее, должно было быть по теории чуть по-другому, но из-за человеческого фактора получилось, как получилось. Соответственно, на 250 должен был получиться уже шовчик, и здесь провар меньше. Соответственно, на 50 должно было получиться, наоборот, глубже провар, и шовчик намного шире. Но 100 между ними, соответственно, что можно не объяснять. Как бы он был бы паспаром, так сказать. Спасибо за просмотр и успехов в сварке.